Друзья, всем привет! С вами Фригат Прокси, сегодня мы поговорим о нашем сайте. В первую очередь, чтобы работать на нашем сайте, нужно пройти регистрацию. Чтобы ее пройти, нажимаем на стартовую страницу вот сюда, нажимаем вход. Это чтобы войти. Если у вас уже зарегистрирован аккаунт, здесь мы проходим регистрацию непосредственно. Вводим свой email, вводим логин, вводим пароль. Далее проходим регистрацию. У кого уже есть аккаунт, тот просто авторизируется. Чтобы приобрести прокси Здесь есть разные типы прокси. Нажимаете выбирать прокси и здесь будет вот такой раздел. Допустим, это мобильные прокси. Есть прокси разных стран: Беларусь, Индия, Молдова, Россия, Украина и Эстония. На данный момент это актуальные локации. Есть приват для всех сайтов и полуприваты. Здесь строка факс. В ней можно посмотреть разные интересующие вас вопросы. Допустим, как быстро я получу прокси после оплаты. Выдача мобильных прокси происходит сразу после оплаты, автоматически и моментально. Мы ценим наше время. Так, могу ли я делать смтп-рассылку с ваших прокси? Нет, всем смтп-портай 465, 587 и 25 закрыты. Спам запрещен и отслеживается, то есть нельзя. Возможен ли возврат средств при покупке на один день? Вот, это очень важно. Возврат средств при покупке на один день невозможен, как и перерасчет. Если вы купили прокси на один день, то все прокси берете на себя и все риски. Перерасчет возможен только в случае невалидного прокси, сразу после покупки прокси. Итак, ребята, здесь есть, как я говорил, разные разделы. Мобильные мы уже обсудили, есть IPv4 прокси. Прокси выдаются в одни руки. Прокси подадут для абсолютно любых разрешенных действий в интернете. Обычный серфинг по различным сайтам, регистрации, использования соцсетей, а также для игр, парсинга, чекинга и иных услуг, кроме платежных систем. Есть прокси для социальных сетей. Есть прокси для других сайтов. И есть серверные IPv4 для ULA и OLX. Так, ребята, также у нас здесь есть вот такая строка факс. Здесь есть немного больше вопросов. Допустим, какова скорость работы ваших прокси? Здесь будет все расписано по мелочам. Также у нас есть новостной отдел, где мы публикуем все нововведения. Так, ребята, также если мы перейдем на страницу административной панели, которая является сердцем вашего личного кабинета, можно увидеть количество оставшихся дней на прокси, тариф и номер заказа. Также здесь можно продлить прокси, скачать прокси, данные от него, включить авторизацию по IP и удалить авторизацию по IP. Также на наших прокси есть партнерская программа. О ней мы уже говорили. Допустим, здесь нажимаем вывод, выбираем куда мы хотим вывести. Здесь нажимаем кошелек и Делаем вывод, нажимаем вывести, заявка будет зарегистрирована и обработана в течение одной недели. Всем спасибо за внимание, друзья. Тому как понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И на кидайте идеи в комментарии, о чем выложу следующее видео. Это будет очень ценно для нас. Лучшая идея получит скидку на прокси. Всем пока.